Медленно минуты уплывают вдаль Встречи с ними ты уже не жди И хотя нам прошлого немного жаль Лучше есть, конечно, впереди Скатертью Может мы обидели кого-то зря Календарь закроет этот лист К новым приключениям снижим, друзья Эти бай в каком-то А эти бай в каком И упираются прямо в небостров